Всем привет! Вы на канале Репей Курортная недвижимость и в последнее время мы загрузили вас конкретной информацией про дома, какие-то комплексы, земельные участки и так далее. И многим из вас это действительно неинтересно. Вы не понимаете в чем плюсы и минусы, зачем вообще это вам все показывается. И мы решили попробовать новый формат, новую рубрику где мы будем с вами просто подбирать клиентам объекты, которые они хотят увидеть. И к нам вот пришел клиент в бюджете 40-50 миллионов рублей, который хочет приобрести дом именно в коттеджном поселке. И так как Анатолий у нас является специалистом, главным специалистом по коттеджным поселкам и вообще домам, то сейчас он расскажет вам, что этот клиент хочет, а потом мы с вами поедем это все смотреть. Всем привет! Клиент обратился нам с запросом «Адлерский район». Близость к Сириусу, потому что дети хотят учиться в Сириусе. Участок не совсем важен, 4-5 соток земли. Также ровные подъездные пути, это чтобы не узкая была дорога, чтобы разъезжалось две машины. Также в приоритете классический стиль, но можно рассмотреть что-то современное. Ну и желательно, чтобы этот, что это был коттеджный поселок закрытого типа, чтобы вокруг было хорошее окружение 200 квадратных метров плюс-минус три э, спальни минимально ну вот такой кратенько такой запрос да еще человек изначально обратился и хотел приобрести дом с ремонтом но в этот бюджет хороший дом с ремонтом к сожалению найти не получится проще купить черновой и сделать уже ремонт на свой вкус ну и на самом деле вот как говорится на вкус и цвет с фломастеры разные то с ремонтом здесь происходит та же самая история поэтому господа давайте вместе с нами поедем в Адэр и посмотрим, какие дома мы можем предложить в бюджете от 40 до 50 миллионов рублей. Но перед этим я хочу вам сказать, что мы сделали расширение бюджета. То есть, когда мы готовили эту подборку, то мы сначала сдвинули нижнюю границу до 35 миллионов рублей, от 35 миллионов рублей. А верхнюю границу мы расширили до 60 миллионов рублей, потому что везде есть торг. И всегда можно с любого дома скинуть какую-то часть, или клиент сам может найти деньги, если ему сильно понравился этот объект. То есть с 50 до 55 миллионов, в принципе, всегда можно увеличить бюджет, если сильно действительно дом понравился. Поэтому мы подготовили для вас 6 вариантов именно коттеджных поселков, которые находятся у нас в Адере, неподалеку от Сириуса. Давайте их и посмотрим. Погнали. Мы находимся с вами в центре ПГТ Сириус Именно здесь планируется построить Образовательную инфраструктуру, развлекательную инфраструктуру И исследовательские центры На сегодняшний день здесь уже есть школа, которая функционирует Но университет пока еще функционировать не начал И вообще на сегодняшний день Именно это место является притяжением Для многих людей, которые хотят, чтобы их дети Получили хорошее образование Как обычное, так и спортивное Потому что здесь порядка 50 различных секций Куда вы можете направить своего ребенка Ну и также образование здесь планируется давать Именно лучшее в стране Поэтому очень много людей хотят приобрести недвижимость для того, чтобы их дети смогли спокойно добираться до этой локации и наш клиент не исключение. Именно с этой точки мы начинаем, ставим здесь трекинг и двигаемся к первому казашнему поселку, который будет у нас находиться вот там. Поехали. Первый коттеджный поселок находится у нас прямо напротив Сириуса, до него здесь ближе всего добираться, 7 минут мы ехали, вы заметили по нашему трейдингу. Отсюда открываются действительно потрясающие виды на сам ПГТ Сириус, именно здесь будет происходить все развитие. Вот, в принципе, здесь строят концертный зал, таких в стране один, а в мире, по-моему, это будет второй. В общем, там огромное количество декораций, но это тема вообще для отдельного разговора. Также здесь построили школу вместе с детским садиком, и у них хороший там еще спортивный центр. И вот эта вся территория в дальнейшем будет развиваться, развиваться, развиваться, включая университет и так далее. Анатолий, скажи, пожалуйста, что у нас здесь по метражу? Дом 210 квадратных метров, на участке земли 3,2 сотки, вот с такими широкими террасами. На первом этаже планируется кухня-гостиная и гостевая комната, и большой санузел. Также можно сделать гардеробную комнату. На втором этаже две большие спальни и большой санузел. На третьем этаже также две большие спальни и большой санузел. И вот на втором и на третьем уровнях такие широкие террасы. Здесь можно установить ну, мебель садовую и наслаждаться вот такими шикарными видами также участок у нас 3-2 сотки вроде как кажется небольшой но здесь немного по соседству уже никто не будет строиться потому что земля это ничья вот на ней можно поставить э, легковозводимую конструкцию какую нибудь ну там типа без навес под машину навес под машину то есть э, ну, все, собственно говоря, такое, что можно быстрее убрать там. Быстро. Если вдруг кто-то придет с претензиями. Но я еще хочу сказать, что именно с этого коттеджного поселка вот вид, который есть, он и останется. Потому что перед вами дома уже построено, сосед уже тоже построился. Но ну, а там, в принципе, даже что не ставь, все равно вам не перекроют вид. То есть вид панорамный на море останется. Тут действительно широкая полоска даже в принципе и сейчас видно. Вживую это смотрится куда лучше. А дом на сегодняшний день стоит сколько наверное? 40 миллионов, 40 миллионов рублей, 210 квадратных метров, это самый ближайший дом на сегодняшний день именно к Сириусу, если вы хотите приобрести его и возить детей в школу, возить детей в какие-то спортивные секции и просто наслаждаться инфраструктурой, так как здесь обилие ресторанов, обилие различной инфраструктуры именно с точки зрения отдыха, ну и ПМЖ. Соответственно На самой территории можно расположить бассейн Можно расположить баню Если вы именно там сделаете какой-то небольшой навес То есть у вас машина будет запарковываться туда Здесь вы можете реализовать какую-то лужайку Здесь вы можете сделать ну, вот, подобного рода бассейн Как сделано у соседей А вот туда вот в уголочек можно спрятать аккуратненькую баньку И при этом еще даже место под озеленение тоже найдется Но машина должна прям стоять вот там В уголочке Но там место есть по две машины Спокойно то есть э, за углом дома там можно еще, во-первых, террасу сделать, выход второй с первого этажа. Ну, то есть как бы, попланировать под себя вполне возможно. Ну и по вложениям. Если приобретать этот дом, то нужно будет вложить примерно миллиона полтора-два в территорию. Если вы просто хотите ее озеленить, бассейн это примерно миллиона три, может быть четыре. А, баня это еще сколько-то денег. Ну и сам ремонт обойдется конкретно в таком доме, ну, наверное, от 5 миллионов рублей где-то в этом диапазоне. Это был первый дом, который находится ближе всего к Сириусу. 7 минут, вы помните, до сюда ехать. И сегодняшние все наши проекты будут располагаться в пределах 20 минут. Так что, в принципе, под нашего клиента это полностью подходит. Ну и пока мы находимся с вами на этом проекте, давайте поговорим про его плюсы и минусы. И про каждый следующий проект также поговорим. А, здесь у нас из плюсов, это действительно шикарный вид, который открывается из окон он действительно панорамный на море. Второй плюс это действительно близкое расположение к Сириусу Но ну, вы в принципе видели где это все находится 7 минут всего лишь до сюда ехать хорошая двухполосная дорога, то есть спокойно можно разъехаться. Из минусов на мой взгляд это достаточно плотно расставленные дома, но опять же тот дом, который предлагаем мы, находится чуть на возвышении и там как бы не особо это, так скажем, чувствуется. Безусловно, из некоторых окон открывается вид в соседний дом. Но, опять же, если подняться повыше, то все спокойно лежит. Здесь территория не закрыта, но соседям можно договориться, чтобы основной въезд туда поставить шлагбаум. Поставить шлагбаум. Вот, поэтому, в принципе, как бы это и плюс, и минус, то есть, ну, здесь уже сами решаете. Но опять же, никто левый сюда заезжать не будет, потому что ему просто здесь нечего делать, потому что территория просто тупиковая. Это был первый проект, двигаем дальше на следующий. Это в следующий дом, и мы все так же находимся неподалеку от Сириуса. От предыдущего проекта, как вы заметили, по нашему трекингу ехать всего 5 минут. И здесь дом с уже готовой территорией, в отличие от предыдущего, 197 квадратных метров. Участок здесь небольшой, 3 сотки земли, который закатан немножко в такую плитку. В принципе, ее можно разобрать и вот в той части сделать себе небольшой бассейн. Но, тем не менее, здесь вы уже сразу получаете готовый коттеджный поселок. Территории с въездом. Ну давайте просто так бегленько пройдем, посмотрим, как это все выглядит. То есть именно на вот этой территории вы можете поставить либо беседку, если вы не хотите бассейн, либо здесь сделать, ну как бы и маня и небольшая такая лужица в виде бассейна, она здесь спокойно размещается. Дом у нас сделан в стиле ну что-то типа хай-тек, достаточно симпатичный, серые окна, хорошая инженерка, как бы вопросов здесь нет, и также еще заведен газ. Вот, в принципе, вам въездная группа. Но ну, две машины здесь одна с другой спокойно разместится. Пойдемте, зайдем внутрь, посмотрим, как это выглядит внутри. Первый этаж выглядит у нас вот так. И, как вы заметили, что дом уже предварительно предчистовой отделки. То есть, в принципе, вы здесь как-то выравниваете это все и уже делаете чистовой ремонт. Но еще нужно будет стяжку. Сделать. На первом этаже у нас есть кухня-гостиная. Вот так она выглядит. Здесь санузел и одна гостевая спальня. Плюс еще есть место, можно закрыть и сделать такую зону хранения. Плюс вот здесь есть второй выход. Ну, точнее, он, наверное, будет более основной, потому что вы будете заезжать именно сюда, парковать машину, а отсюда вы будете заходить. Заходите вы сразу в гостиную. Здесь у вас, наверное, будет какая-то прихожая часть, но здесь будет размещаться основная часть гостиной. Гостевая значит у нас Спальня, поднимаемся наверх. Наверху у нас три спальни, раз, два и третья. И здесь есть один санузел, это на самом деле минус, но в принципе дом можно перепланировать и сделать санузел с входом отсюда, то есть он будет один общий на все три комнаты. Вид отсюда открывается вот такой это аэропорт города Сочи возможно для некоторых это будет являться минусом, потому что он немножечко шумит, но в принципе к этому быстро привыкаешь. Вот смотрите, садится самолет сейчас мы с вами оценим уровень шума, когда он включит реверс Итак, так, но зрелище на самом деле очень симпатичное то есть поставить сюда бинокль и смотреть за этим всем, ну прикольно будет вот он ну, как бы не сказать, что это сильно громко. То есть вполне себе разговаривать можно. Ночью он вас точно не разбудит. Никакой проблемы в этом нет. И сверху в этом доме еще есть эксплуатируемая кровля. Давайте на нее сходим. Посмотрим, как это можно сделать. На самом деле эксплуатируемая кровля это очень хорошее решение, когда у вас небольшая территория самого дома. Ну, как в этом случае, три сотки. Как бы для сибиряков это действительно небольшой размер. Но, тем не менее, здесь вы можете разместить летнюю кухню поставить несколько шезлонгов, и, в принципе, ну, за вами здесь никто наблюдать не будет. То есть, нужно еще какую-то зеленый изгородь. Здесь вид прямой за вами никто не наблюдает. Ну, вот как сделали, например, вот эти ребята. Видите, у них зеленая изгородь, стол, барбекю. Ну, много, на самом деле, кто так сделал. Ну, и с этой части еще можно какой-нибудь каркасный бассейн такой для детей поставить, чтобы они тут плескались, а вы готовили с замечательным видом на зелень, на горы, на море. Но вид здесь и правда хороший. Из плюсов здесь, безусловно, это виды, которые открываются на горы, на аэропорт, на зелень и открываются на море. Из плюсов это эксплуатируемая кровля, на которой мы с вами стоим. В предыдущем проекте ее не было. Недалеко добираться до Сириуса, то есть ехать, ну, примерно на 7-10 минут. Мы-то с вами едем из предыдущего проекта. 7 минут я ездил до Сириуса, там без проблем. Хорошие подъездные пути. Там порядка, наверное. 50-70 метров есть гравики, но то есть, со временем там еще просто дома ниже строятся и со временем ее естественно там закатают никуда она не денется Вот 7 минут я езжу до Сириуса магазины рядом ну и пока мы с вами находимся здесь, давайте бегленько просто посмотрим что нам предлагает по цене в два раза дороже во-первых, с 2,5 раза больше участок есть подъездная группа сам дом, он такой же по планировке, только черновой то есть вы там сами выставляете стены где хотите и здесь у вас еще есть Верхняя часть такого каскада Где уже есть собственный бассейн Где есть собственная баня И какое-то подсобное помещение Также вы здесь спокойно можете приготовить что-то на мангале Здесь не баня? А что это? Здесь гостевой дом Он уже с ремонтом Здесь кухня Здесь спальня, сангул Все с ремонтом не дурно так. Да, не дурно. Здесь вот два выхода, причем они рядом, а сами дополнены. Здесь э, обслуживание бассейна, там такие четыре сооружения стоят. По-моему, вот бани как раз здесь не хватает, но вот смотри, участок не маленький, можно по-любому куда-нибудь приткнуть. На самом деле, можно просто сделать вот здесь вот еще один выход, и если это гостевой дом, то пусть он остается, а вот эту часть просто сделать баней. Потому что там ну, санузел, вот, все есть. Но любой дом надо переделывать под себя. С этим проектом мы заканчиваем и двигаем на следующий проект. Их у нас еще несколько, прибережено для вас. Мы приехали в третий коттеджный поселок, который также находится неподалеку от Сириуса. Вот, в принципе, он. И здесь коттеджный поселок отличается от предыдущих тем, что у него закрытая территория. К сожалению, отсюда нельзя показать, но там, в общем, шлагманом стоит. И еще здесь огромный плюс, что прямо вот вы выходите за территорию, там находится школа. Поэтому, если вы, например, вдруг не хотите детей возить именно в Сириус, то здесь спокойно можно отдать их в школу, она прям вот тут метров 20, наверное, пройти и так далее. На территории самого коттеджного поселка все дома проданы, остались только два. Это переуступка, это идет от застройщика. И на примере просто вот этого, так как он свободный, мы с вами покажем, как он выглядит внутри. Во-первых, хотелось бы отметить, что здесь у нас побольше территория, то есть там будет точно такой же участочек. И это лучше, чем бетон. Это лучше, чем участок, заложенный в плитку Потому что у вас здесь есть фантазия Как сделать свой ландшафт Не переделывая от застройщика ничего Давай, наверное, сразу расскажем Сколько стоит будет вот тот дом Он просто в стройке еще находится Но, тем не менее, будет выглядеть точно так же, как этот Но ну, по нему и видно, то есть нам только фасад осталось сделать Сколько он стоит? Так, 170 квадратных метров, 4,5 сотки земли Цена его на данный момент 40 миллионов рублей При этом здесь смотрите, какие есть террасы То есть вот вы из спальни на втором этаже выходите, у вас открывается хороший вид на зелень, у вас открывается вид на море, который сегодня в дымке, к сожалению, его не видно, но тем не менее оно есть там. И вот так выглядит сам дом. То есть у него монолитный каркас, блочное заполнение и все это сделано из, как называется, от кирпича? Это парамакс. Да. Но ну, он полный внутри, он так хорошо, кстати, шумоизолирует и теплоизолирующий очень хорошо. Вот очень много кто э, раньше говорил про него, что в него нельзя, э, там, допустим, что какие-то шкафы насверлить там подвесить. Ничего подобного. В существует. любом случае штукатурить надо. Ну, во-первых, штукатурить, во-вторых, э, сейчас очень много разграничных крепежей, они подходят под все. Под любой вообще вид кирпича, пеноблог, под любой газоблок, пеноблок, под под все есть уже крепежи, абсолютно под все. В общем, второй этаж у нас сделан вот так. То есть здесь вы спокойно можете разместить, ну, раз, два, три и большой санузел. Либо здесь сделать даже четыре спальни. Раз, два, три, четыре и санузел у вас стоит вот здесь вот как-то по центру. Нужно это делать или нет, как бы решать каждому, но так как у нас клиент изначально обратился с запросом на три спальни, то в принципе ему подходит раз родительская и еще одна детская, все спокойно размещается, и при этом еще можно выделить большой санузел и сделать здесь хорошую гардеробную на втором этаже. И на первом этаже будет абсолютно правильное решение, что здесь будет либо у вас какая-то гостевая комната, либо вот это все будет большой кухней-гостиной. Очень правильный размер, то есть здесь спокойно размещается обеденная зона, кухонный гарнитур, санузел, гардероб, возможно. Но можно, конечно, выделить здесь гостевую комнату, нужна ли она или нет, там уже наши клиенты решают самостоятельно. И давайте с вами выйдем на территорию, где вы спокойно можете разместить бассейн и сделать баню, если вы из Сибири любите баню. Вот Толян у нас очень любит бани, поэтому он в каждом доме всегда вот приходит и вот уголочек какой-то высматриваем, чтобы баньку разместить. Потому что я каждое воскресенье езжу в баню Мне нужна баня Бассейн сюда спокойно размещается Безусловно, это не будет какой-то плавательный, огромный Но где-то, может быть, 5 на 3 или 7 на 3 То есть спокойно здесь разместится его вот туда, в уголочек, куда-то баня Газончик и небольшая там какая-то грядка Может быть, с клубникой, с помидорами или еще с чем-нибудь Также здесь на территории есть откатные ворота И спокойно можно запарковать автомобиль можно поставить даже два. Опять же, они будут стоять друг за другом. Один тут, второй тут. Либо можно сделать заезд в эту сторону. Тогда у вас будет одна тут, вторая тут. А там будет территория, которую вы будете использовать. Внешне это действительно коттеджный поселок. Плюс он еще и развивается. Нижняя часть будет выполнена в таких же домах. И боковая часть, которая находится там. Также здесь проходят газовые трубы. То есть можно, в принципе, все подключить. Но внешне выглядит неплохо. Абсолютно. То есть стильно, красиво. Не хай-тек, не классика. Что-то вот ближе к классику, но менее к кайпеку. Ну и это закрытая территория, то есть к вам сюда никто не может попасть. Из плюсов. Здесь достаточно тихо, вид открывается на лес, вот на зелень, которая перед нами. Сами дома по себе действительно качественные, хорошие площади, хорошие планировки, побольше участки. А, минус то, что здесь чуть-чуть ну, подальше добираться до Сириуса. То есть если мы выйдем, ну примерно минут... 12-15 нам придется доехать еще из плюсов рядом школа находится поэтому инфраструктура все есть магазины также здесь неподалеку и еще один есть большой плюс что мы отсюда можно спокойно спуститься на краснополянское шоссе и доехать уже до красной поляны то есть мы здесь находимся в такой серединке между сириусом и краснополянском шоссе то есть можно спокойно добраться 10 минут, 10 минут туда да. и примерно 12 минут туда Ну 15 ну, как бы место действительно хорошее, самое главное, но тихое, зеленое, а, с хорошими соседями. И при этом все уже как бы раскуплено, то есть вы не будете ждать каких-то неожиданностей. Тут уже люди все купили, обустраивают, там, перестраивают свои дома на свой лад. 40 миллионов рублей. Это был третий дом, третий коттеджный поселок. Двигаем дальше. Мы с вами ехали 20 минут по очень замечательной живописной дороге и приехали в не менее замечательное место, в коттеджный поселок, который расположился среди зелени, гор и в действительно тишине. Его можно отнести прямо к формату экопоселков. И здесь 6,5 гектар земли и достаточно много домов, которые выполнены все в едином стиле, но при этом разные по планировке, разные по площади и разные по а, самому формату участка, именно по его размеру. Но тем не менее, как бы вы видите, все выглядит действительно симпатично. Можно отнести, конечно, это к классическому стилю, но здесь прям очень тихо и очень комфортно. То есть тот клиент, который к нам обратился, я думаю, это заценит, потому что место действительно хорошее, спокойное и прям умиротворенное. При этом ну, 20 минут до Сириуса добираться, никакой проблемы в этом нет. Анатолий, расскажи нам, пожалуйста, что здесь нам предлагается, сколько это все стоит, ну и там по каким-то особенностям. Потом уже пойдем внутрь дома, просто покажем, как это все выглядит. Так, ну вот подобного плана дом, на котором, в котором мы сейчас находимся, да, вот он, кстати, напротив представлен, нас. Да, напротив нас, то есть также будет все с 4,5 сотки земли, получается 240 квадратных метров, цена 62 миллиона. Вот, сейчас, на данный момент, есть во второй очереди на трех сотках земли такой же абсолютно дом, единственное, что у него балкон будет в половину меньше, вот, и не будет вот этой вот террасы. Нижней. Сзади дома, да, нижней террасы не будет. А, и он, получается, 180 квадратных метров, и цена его на сегодняшний день 43 миллиона рублей. То есть, в принципе, ну, подходит. И мы изначально с вами, когда еще были в офисе, говорили, что если объект действительно нравится, то 63 миллиона, во-первых, можно попросить какую-то скидку, во-вторых, можно немножко добавить, но, на мой взгляд, это действительно того стоит. Тишина, спокойствие. Мы, конечно, выбиваемся сейчас по времени добирания, доезда до Сириуса, потому что здесь 20-23 где-то минуты ехать. Но, тем не менее, мы находимся сейчас где-то посередине между Сириусом и Красной Поляной. То есть нам что в ту сторону ехать примерно 25 минут, что в сторону Сириуса нам ехать примерно столько же 25 минут. Но место реально вот оно уединенное, здесь есть все абсолютно, плюс ребята еще поставят здесь кафе, поставят здесь магазин именно с фермерскими продуктами первой необходимости, и здесь еще будет какой-то либо фитнес-зал, либо они хотят построить здесь типа детский, ну, детский, нельзя это сказать, досуговый центр, детскую комнату будет так детскую, правильно да, Детскую комнату милиции. Но, возможно, она будет необходима здесь. Я просто пропустил, сказал ты про бассейн или нет. Нет, не говорил. Здесь на самом деле, ну, нельзя это назвать минусом, просто по сути, по сути, можно было бы его сделать, вот, то есть, как бы, в процессе... Ты сейчас говоришь про общий? Про общий бассейн. Сразу просто скажу, потому что Толян уже перепрыгнул. А, здесь минус, на мой взгляд, большой, потому что очень много людей, которые переезжают в Сочи, они хотят воду. Они хотят вот в ней купаться, загорать возле воды и так далее. Здесь вы либо делаете бассейн каждый свой у себя, либо вот мы только что пообщались с застройщиком и предложили сделать один общий и включить его в стоимость управляющей компании. То есть вы просто будете ходить куда-то вот, ну, на какую-то территорию здесь, которая находится 6,5 гектара, это как бы нифига себе немало для Сочи. Вот. И у вас будет один общий бассейн, где вы будете плавать, купаться, заниматься спортом, ваши дети будут там резвиться, загорать и так далее. Но при этом вы собственный участок не будете никак задействовать. И, кстати, концепция самого поселка такая, что здесь, но ну, открытые, скажем так, дворы. Мы сейчас с вами еще выйдем в обратную территорию, посмотрите, как выглядят проездные улицы. И здесь как бы нет заборов. То есть Концепция такая, что здесь будет живая изгородь, и это все будет закрывать от глаз соседских. Но место очень приятное, очень такое неплохое. Есть, конечно, может быть вопросы по исполнению самого фасада. Кому-то он там скажет, как-то не слишком дорого это выглядит. Но он выдержанный, красивый, хороший. И огромный плюс, что здесь все коммуникации под землей. Даже газ. Выходит возле дома аккуратно, то есть никаких нависающих проводов, никаких нависающих труб, ничего здесь нет, вся коммуникация под землей. И то есть вы видите просто э, действительно хорошую природу, вы видите, ну вам не за что здесь прям зацепиться глазом и сказать, блин, вот могли бы сделать как-то иначе. То есть здесь этого нет. Ну и вы сам по себе участок можете использовать так, как хотите, посадить здесь какие-то грядочки, может быть. Деревья, ну, сосенки какие-то. Плодоносящие фихуа. Фейхуа, Что да. варенье потом сделать. Естественно. Вкусное, да, по осени. Да. Мандариночки чтобы, там. Чтобы нет да. да. Ну давайте просто зайдем теперь в сам дом, посмотрим, как это все выглядит. Мы находимся на втором этаже. Отсюда просто была хорошая точка для того, чтобы показать вам, как это все. Алюминиевые окна. Это, наверное.. Огромный плюс, показатель качества вообще, как это все сделано. Окна, значит, стоят алютех. И мы находимся с вами в мастер-спальне. Большого она такого размера, до спальная кровать спокойно размещается. И это, вот это, санузел мастер спальни Здесь, конечно, есть вопрос к окнам, потому что ровно напротив нас находится соседский дом. А здесь у вас, ну, будет, наверное, душевая кабина. Можно, кстати, сюда поставить ванную, вот эту Модную, я не знаю, как она называется правильно Может, Ну, ты... короче, просто ставишь да, да. Не врезная, которая, хотя можно и врезную сюда поставить А здесь у вас, ну, где-то будет сам По себе унитаз Но смотрите, какой минус здесь открывается Это, конечно, очень легко исправляется Спрячься, пожалуйста, туда И закрой дверь То есть он находится в санузле Я его прекрасно абсолютно вижу То есть здесь можно сделать какую-то пленочку Отражающую И никакой проблемы не будет Ну все, открывай Просто говорил, что э, ничего не слышно, наверное, да? За ну, да, да, да. Так, идем дальше. Сам второй этаж у нас распланирован вот в таком формате. Все дома, плюс-минус одинаковые по планировке, там, ну, где-то пару квадратных метров убирается. Это спальня номер два, и это спальня номер три. Причем здесь еще есть стояк, можно, в принципе, что-то здесь соорудить. И вот санузел основной идет действительно хорошего большого размера, он прям большой. На эти две остальные комнаты. Пойдемте с вами спустимся вниз. Посмотрим, как выглядит у нас дом там. На первый этаж. Он очень правильно, он очень круто спланирован. Вот прям, знаете, как вот с языка снимают, когда вот и говоришь, что нужно сделать большую кухню-гостиную. Вот она, пожалуйста. Она прям вот весь этаж. Это сплошная кухня-гостиная. И здесь у нас есть какое-то помещение, может быть, под гардероб. Потому что вы здесь спальню не разместите... Здесь у нас котельное помещение с выводом под газ. И это санузел, который можно расширить. Ну вот, в принципе, до окна будет у вас санузел на первом этаже. Слайд-конструкция, которая отъезжает и расширяет пространство самого дома и выход на саму террасу. Выглядит это вот так и действительно очень и очень и очень приятно. Но вопросов нет. Мне понравилось. Да, Пойдемте посмотрим, как выглядят у нас подъездные части именно к самим домам. Посмотрим, как выглядят улицы. И здесь еще есть центральный КПП. То есть для нашего клиента это действительно хорошо подходит, потому что закрытый коттеджный поселок с управляющей компанией. Если вдруг у вас здесь что-то потекло, что-то сломалось, то спокойно приезжает электрик местный, сантехник или еще кто-нибудь и это чинит. То есть вам не нужно заморачиваться с тем, что вы... Должны кого-то вызвать и так далее Вот так выглядит территория подъезда к самим домам Здесь освещение, парковочка такая гостевая То есть она на каждый дом Ну либо ваша собственная Никаких проблем нет И с этой стороны дома, как вы видите, не за забором То есть открытая территория, задний двор у нас идет уже как свой собственный ну, что-то в формате, наверное, американских домов. То есть там именно так же сделано. Лужайка перед домом. Можете спокойно выйти тут, пополивать газом, поподстригать его. А там у вас уже зона привата. Поселок сам по себе действительно не вызывает никаких вопросов. Он очень качественный, очень красивый, очень тихий. Минус, наверное, основной – это ну, то, что до сюда просто дольше добираться, чем до куда угодно. То, что здесь просто нет инфраструктуры именно внешней. Есть инфраструктура только внутренняя. Будет магазин, будет кафе, но если вы хотите закупаться какими-то продуктами, то вам нужно будет ездить в Адлер, но это 20 минут. Вся разница. Ну, еще хотелось бы добавить, то что сейчас же развитие идет от Сириуса в Красную Поляну. То есть, вот этот вот кластер будет развиваться. И, соответственно, сюда будет подтягиваться вся инфраструктура. И, естественно, эту дорогу, которую, по которой мы сейчас ехали, ее будут приводить в порядок. Она, в принципе, нормальная. да, Есть там пару мест, ну, как бы... Чуть-чуть надо притормозить. Да, немного нужно притормозить, но, тем не менее, даже застройщик сказал, что он этот вопрос решает. Поэтому, ну, если хотите купить себе для постоянного места жительства дом в хорошем поселке, добротом поселке, вот такой, где чувствуется пространство, вот, будете одним из первых, кто именно в такого формата поселок заселится, потому что я думаю, что Сочи так и будет дальше развиваться, его всего да. дальше так и будут такого именно плана строиться. Ну и чтобы вы понимали по качеству, то ребята выступали подрядчиками на строительство Керченского моста. То есть здесь как бы видно. Алюминиевые окна, хорошая концепция, хорошие лужайки. То есть здесь ливневки есть нормальные. Коммуникации все под землей. То есть ну вопросов реально нет. И это реально закрытый поселок, который находится прям по соседству с лесом. То есть тишина и спокойствие здесь прям обеспечены. И хорошее соседство, которое не будет там устраивать какие-то дискотеки лютые и так далее. то есть Можно зайти вот туда до угла. Видишь, где лес? Так. Прям конкретный лес. И просто помолчать и послушать, как это все... Вот эти дома, конечно, были прям потрясающие, прекрасные, но они, к сожалению, закончились. Они граничат прям с лесом. Кстати, есть еще один дом, который граничит с лесом. Да? Порядка 55 его цена. То есть нашему клиенту как раз подходит? Остался один дом, граничит с лесом. Может, мы тогда пойдем сейчас для него отдельное видео снимем? А, и мы его не снимем, потому что там сейчас такое расчищена площадка. Стадия готовности где-то через 3 месяца ожидается ну ничего мы там особо не покажем ну приблизительно можем показать участок есть, будет ли это понятно на видео ну, можно я пойти. думаю что стоит попробовать потому что мы это видео снимаем и для вас и для них а для них уже конкретное такое такой прям выжимка по конкретным объектам но концепция я думаю вы понимаете что действительно прекрасная но это не все едем дальше Мы приехали на пятый коттеджный поселок по счету, и мы с вами находимся сейчас в поселке Молдовка или Высокая, то есть где-то здесь проходит граница. Дома будут выглядеть у нас вот так, то есть здесь уже можно назвать это неоклассикой, здесь также небольшой участок земли, но вот сочинские застройщики любят у нас закатывать всю территорию в бетон, поэтому они вот... Плиточка, вот это вот все как бы здесь сделано Это можно отнести к минусу, который в принципе достаточно легко переделывается Но дома выглядят действительно хорошо, внешне вопросов нет Заходит значит у нас газ, газовый счетчик Ну и сам по себе коттеджный подселочек выглядит вот так Раз, два, три, четыре, пять домов Там в принципе сначала можно поставить, если коллективно сообразить Какой-нибудь шлагбаум, так чтобы сюда никто не заезжал Но опять же сюда никто не заедет, потому что что им тут делать? Место тупиковое Давай, наверное, сразу по ценам пробежимся отсюда, а потом уже так. дальше поговорим. Все дома 180 квадратных метров. Так, а участки земли, единственная разница такой участке земли, здесь 3,5 сотки земли, а наверху вот там угловой дом 3,5 сотки земли, и вот этот 4,5 сотки земли, ну, в общем, у него там уже, ну, видно, что есть -то растения, то есть побольше места под Ну, как-то уже, ну, опять же, бетон. Ну, бетона. Тем не менее, много. Ну, хотя сюда становится две машины, там, три. Вот. Если в этом есть необходимость. Квадроцикл какой-нибудь, эндуро-мотоцикл, да, может быть, здесь, все что угодно. Собственно говоря, ну, вот оставили под газон место. Да, тоже к сожалению, нет. здесь бассейн вы не разместите. Ну, либо где-то в этой части, либо с обратной стороны там прям совсем небольшая а, будет такая купель. И порядок цен сразу тоже озвучу. Мы, ну, прям прилично ушли от бюджета, да, вниз. То есть здесь получается этот дом у нас 33 500 за этим домом получается у нас дом по акции сейчас идет 32 500 и вот этот дом 37 ну все как вы понимаете зависит от соток земли угу. пойдемте внутрь посмотрим как это все выглядит то есть единственный дом который на сегодняшний день открытый это вот этот и мы с вами разберем как он выполнен внутри там есть вопросы, в которые нужно вложиться, нужно что-то переделать, но сейчас это мы с вами поговорим по порядку. Виды здесь открываются действительно очень хорошие, снежные вершины, достаточно много зелени, видов на море отсюда нет никаких. До Сириуса отсюда добираться, ну, типа 17, наверное, минут, примерно где-то так, и заходим с вами внутрь. И нас встречает вот такое вот действительно большое пространство. Справа очень прикольная такая лестница, она широкая, то есть спокойно можно все что угодно занести. Под ней можно разместить санузел, либо какую-то зону хранения. Здесь у нас расположилась гостиная, и вот в гостиной есть некоторые вопросы. Во-первых, есть вопросы к вот этому окну, потому что вы сюда не сможете выйти в полный рост. Вот оно как бы заканчивается. Но есть выходная такая часть со ступенечками здесь. Я думаю, что это вообще на самом деле просто окно и. Я думаю, надо, надо, надо его. Давай. Ну да, да. Значит, это обычное окно. Сори. Окей. Okay. Есть еще вопрос к вот этой стене. Здесь расположены два окна, два окна с вот такими вот крутыми видами, да. Давай откроем, покажем просто. Здесь вид реально хороший на горы, на снежные вершины, на все. И на наш взгляд здесь нужно сломать эти две стены и вставить сюда две огромных панорамы. Во-первых, это расширит очень сильно пространство, добавит света, и ну, как бы место будет светлее, чем оно есть сейчас. Я, наверное, в ущерб, в ущерб вот этим панорамам, как бы, они просто сделали... Ну, вот как раз в этой классике сохранили классику по стилю. Ну, то есть, понятное дело, что если внешние окна также обработать, эти же панорамы обработать, как под, сделать под классику, но большие они будут, ну, они сюда просто просятся по-любому. Потому что вот, выносишь эти блоки здесь блок выносишь, здесь и прямо алюминиевую панораму сюда бахаешь. Да даже не алюминиевую, достаточно вот такого будет. Ну, такого. Просто вот, ну, чтобы она открывалась, или даже вот такого окна будет достаточно. Но чтобы оно было светлое, потому что здесь прям есть куда посмотреть. А вот на этом месте у нас реализуется санузел. Здесь, в принципе, тоже можно сделать большое окно, потому что здесь нет никакого соседа. И можно поставить здесь хорошую ванну с видом туда, на зелень. Пойдемте наверх, за лестницу прям зачет. Вопросов нет, вот я метр девяносто один ростом, спокойно прохожу, нигде ничего не цепляю, есть поворотные вот такие площадки, никаких проблем нет. Здесь та же самая проблема с окнами в эту сторону, то есть можно здесь опять же сделать хорошие панорамы, вот здесь панорама просится, ну как бы здесь сделано вот так, причем окна, И здесь наверное должна быть плита под балкон, да? Здесь можно сделать э, вот стекло каленое в этой части на этом уровне. Ну да, и будет такой французский балкончик, французский балкон. чтобы ток никто никуда не выпал. Ну, две, спальни, прям, да? две спальни размещаются здесь. Санузел, причем, судя по окнам, можно сделать разделенный право-лево. Это будет мастер спальня с выходом на балкончик, террасу. А тут открывается действительно хороший вид. Ну согласитесь, вот на этой стене, ну прям просятся эти окна, для того, чтобы также смотреть сюда же. Как вам виды? Огонь. Ну круто, круто. Горы. Я говорю, ты вот хочешь на море. А потом через какое-то время тебе уже нужны виды на горы Ну и вот мне горы, они каждый раз разные Я уже не один раз это говорил А море что... всегда одинаково Море всегда одинаково Особенно а вот... ночью оно всегда черное Ну после дождя, допустим, оно тоже немножко меняет цвет Это точно, Вот. Ну а горы, они всегда Вот сейчас вот они там, есть снежные вершины Да, чуть попозже там будет зелень а потом это будут вообще разные осенью краски, там, допустим, от э, ярко-желтых. Для того, чтобы понять вот этот кайф, про который ты сейчас говоришь, нужно в Сочи пожить не один год. И потом вы поймете, что лучше вид на горы, чем вид на море. Но это придет потом, чуть попозже. В общем, мы с вами посмотрели сейчас вот этот коттеджный поселок. Здесь действительно бюджет отличается, то есть он ниже, это 32,5 миллиона рублей. Но сюда нужно немножечко вложиться. То есть можно, в принципе, обыграть как-то территорию, можно сделать из минусов. Ну, окна, которые мы с вами видели, планировка как бы вопросов не вызывает. Из минусов может быть, что мы не укладываемся в 15 минут до Сириуса, то есть ехать примерно минут 17, не сильно много. Также здесь нет в ближайшей именно пешей доступности магазинов магнитом, то есть есть какие-то местечковые, но если вы хотите затариться там какими-то продуктами, то нужно добираться до куда то Но из плюсов это виды. Виды расположения и тишина, то есть здесь спокойно и... Вот двухполосная дорога, никакой проблемы нет, машины разъезжаются, даже автобусы большие стоят. Но ну, все как бы хорошо. Но вот тут в трех минутах езды на автомобиле есть большие магазины. Магнит, пятерочка, Магнит, да. Пятерочка, все есть. Но это будет у нас в следующем проекте, куда мы сейчас как раз-таки и съездим. Это будет завершающий проект на сегодняшний день. Мы показали вам. Проект, который выбивается из бюджета именно в меньшую сторону Чтобы вы не думали, что мы клиентам предлагаем только по высокому вот потолку Сразу, если нам сказали 50, мы сразу за 60 предлагаем То есть вот есть хороший проект за 32 миллиона рублей На сегодняшний день его можно рассмотреть и неплохо так сэкономить За эти деньги можно сделать ремонт, можно вложиться в территорию, можно сделать много что При этом инфраструктура Сириуса в 17 минутах езды а вся нужная инфраструктура очень даже близкая. Плюс еще аэропорт, если вы там когда чего-то рассматриваете. Но ну, это если вы рассматриваете, когда человек. Предлагаю поехать дальше. Да, согласен. Да, поехали. Нам тут буквально чуть-чуть, и вы увидите проект, который действительно прям очень крутой по цене. Ну и последний лот на сегодняшний день, который мы бы хотели показать, это коттеджный поселок, который находится здесь с видом на реку Мзымта. Это выезд на Краснополянское шоссе, мы сегодня уже по нему ездили. И отсюда реально до Сириуса добираться ну, от 12 до 15 минут. И это супер качественный проект, который действительно стоит своих денег, с огромными алюминиевыми окнами. И здесь из минусов, которые сразу выделяются, это опять же бетонка. Вот эта бетонка, которую нужно сломать и здесь сделать прямо бассейн. Я сейчас вам покажу просто, почему его нужно именно сломать и сделать. Так, как бы нам сейчас в него попасть-то по-быстрому? Ну вот, давайте зайдем через дверь. Откроем. Вот смотрите. Вы заходите сюда. У вас большого размера кухня-гостиная с действительно панорамными большими окнами. Но вид на... Вот эту плитку, он действительно ну, никуда не годится Здесь нужно сделать большой бассейн Длиной, наверное, во всю ширину участка И участки, кстати, здесь нормального размера То есть 05 6 соток Просто посмотрите, насколько кайфово это все открывается И вот здесь у вас должен быть бассейн Живая изгородь И вы будете видеть только верхушки деревьев верхушки гор, а там еще и снежная вершина. Но это только первый этаж самого дома. Он, естественно, ну, в принципе, стоит, как те самые дома, которые мы смотрели в ущелье. Эко-поселок наш, да? Да. Так его назовем. Но при этом здесь сильно ближе до Сириуса и прям чувствуется простор внутри самого дома. Я думаю, вы не будете спорить со мной. Я, Я тоже действительно не могу понять. Ну, можно же было сделать реально отмостку да ну там допустим полтора раз. ну два места два метра до да, шириной от дома и все остальное место просто ставить и не вкладывать туда деньги да. не лить туда бетон не вкладывать туда плитку в плитку деньги блин вот единственное мне непонятно почему так все делают можно я вот отойду просто я хочу показать размер окна вот как бы анатолий 81 метр 81 и вот над ним еще столько светлого пространства окна. Короче, вот это место нужно оставить как кухня-гостиная, туда поставить кухню, кухонный остров, какой-то диван, телек и оставить это прям свободным пространством. Здесь у вас размещается гардеробная и санузел, и в этом доме еще есть эксплуатируемая кровля. с действительно крутыми видами. Пойдемте посмотрим, как это все выглядит. Здесь, значит, у вас санузел на втором этаже. Вот так это выглядит. И три спальни. Раз, два, три. При этом здесь те же самые слайд-конструкции. Алюминиевые здоровые окна. Вот так это выглядит. Ну, очень круто. И пойдемте наверх. Посмотрим, как ребята сделали эксплуатируемую кровлю. Кстати, вот окно, которое просто освещает лестничный марш. Отсюда открывается действительно хороший вид. Вы, в принципе, могли видеть... Обзоры про эти дома уже у нас на канале. Могли прям изучить их полностью. Ну как вам вообще вид с террасы? Вон самолет как раз сел. Mm -hmm. Камера, конечно, это все не передает вообще никак. Прям совсем. Живую, это смотрится все сильно глобальнее. И вот именно с этого места самолеты вообще не слышно. Они что взлетают, что садятся очень тихо. Также по инфраструктуре. Вот я вам говорил, что сверху как бы магазинов нет. Здесь есть Пятерочка, Магнит, Мини-маркет Подсолнух, ТД Данфес, оптовка какая-то еще, ну и виды, которые открываются. Причем здесь даже чуть-чуть море видно, но оно сегодня в дымке. Это значит, что у нас какой-то правительственный борт разворачивает или что-то такое. И сейчас его будет парковать туда на специальную стоянку для правительственных бортов. У нас просто форум сейчас проходит синегатель какой-то, в общем, лидеры и нашей страны. И ребята из Сенегала три недели в Сочи для того, чтобы какие-то вопросики здесь обсудить. Ну вот на самой эксплуатируемой кровли, вы, во-первых, можете сделать маркизу, сделать здесь шезлонги и туда еще вывести летнюю кухню, поставить барбекю, но ну, все что угодно. Плюс еще здесь есть подсветка. В общем, мы с вами сегодня посмотрели действительно много домов примерно в одинаковом бюджете. То есть от там, 40 до 60 миллионов рублей. Здесь на сегодняшний день минимальная цена 57 57, да. 57 миллионов И до 63 Вот этот стоит 63 А вот мы как раз стоим в доме, который стоит 57 И почему мы вообще сюда приехали? Потому что именно в этих домах можно немножечко скинуть по цене. То есть мы его предлагаем своему клиенту, потому что здесь реально опустить цену ну, в районе там, до 55 примерно как-то так. Это вполне можно сделать. И в этом видео, я думаю, что вы понимаете, что действительно много объектов, но универсального действительно нет. Есть везде какие-то моменты. Где-то будет плотная застройка, где-то будет дорога чуть похуже, где-то будет территория чуть поменьше, где-то будет качество чуть страдать, где-то будет добираться до Сириуса чуть дольше и так далее. Но нет такого идеального объекта, который прям пришел и сказал, что вот он крутой. Все время есть какой-то один критерий, нужно, с которым нужно смириться, закрыть на него глаза и сказать, вот это мне нравится больше всего остального, я, пожалуй, это возьму. Но реально кажется иногда, что ну, это проблема какой-то непреодолимой силы. Когда уже у тебя быт идет, да, когда ты обустраиваешься, ты на самом деле закрываешь намного глаза. Ну как закрываешь? Ты не через силу закрываешь, ты просто не обращаешь на это внимания. То есть в любом городе, где бы вы ни жили, всегда будут какие-то минусы, всегда будут какие-то плюсы. Абсолютно в любом коттеджном поселке нашей страны. Сколько я их в Краснодаре продавал, там всегда были какие-то определенные минусы, всегда были какие-то определенные плюсы. Но плюсы зачастую перевешивают вот эти незначительные минусы. Понятное дело, что есть э, такие места, куда трудно очень доехать на УАЗике, но тем не менее и там люди покупают дома. В общем, это было первое видео в формате видеоподборки, которую мы отправляем клиенту, где мы показываем, как мы работаем, что мы делаем, на что мы акцентируем внимание. Я думаю, что следующие выпуски будут интереснее, они будут более информативные, потому что вы напишите комментарий, именно что вам не понравилось, и какую информацию вы хотели бы получить. Но мне кажется, что на сегодняшний день именно вот этот контент-сравнение, он будет более полезным, потому что вы сразу смотрите определенный бюджет, сразу смотрите определенного клиента, что он хочет, что он хочет получить, и нет, к сожалению, универсальных клиентов. То есть каждый клиент, даже если у него будет запрос, что он хочет дом за 60 миллионов в Адлере, это будут абсолютно разные какие-то коттеджные поселки, это будут абсолютно разные дома. Конкретно в нашем случае, вот сейчас, который мы разбираем, человек хочет приобрести именно коттеджный поселок, не отдельно стоящий дом, а именно коттеджный поселок, так, чтобы было близко к Сириусу и так далее. Но у нас есть еще множество клиентов, которые мы хотим показать вам, как мы работаем с ними, какие объекты мы им предлагаем. И также, если вам интересен подбор недвижимости, если вы хотите приобрести недвижимость в городе Сочи, дома, квартиры, апартаменты, земельные участки, то ссылки для вас будут указаны внизу в описании к этому видео. Пожалуйста, перейдите вниз. И я крайне рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, куда мы выгружаем срочные варианты, какие-то интересные предложения, старты продаж, изменения в стоимости и так далее. В общем, господа, вы посмотрели видео-подборку первую. Надеюсь, следующие будут лучше и интереснее. С вами был я, Макс Репьев и наша команда Репей, курортная недвижимость. Господа, ссылочки внизу, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал и рассказывайте об этом канале своим друзьям. Здесь говорят интересные вещи. Удачи вам и пока!